День рождения и отдых С подругой утром Вышли на берегах Ахтубы Предвещала погода Хороший день Красивая река И вот мы попали На турбазу солнечный остров Посмотрите, как здесь здорово Бегать босиком По травке за гусиками и удочками. Порыбалить с гусями наперевес, потягаться в за рыбу. А я под Грижу. Если ваш отдых не похож на наш, даже не занимайтесь... Я а публикам можешь? Да? Нет, публикам не могу. А че? Покажи, покажи. Че? Как можешь? Как могу? Давай. Шпагат ну, могу. Ну, да, что ты что делаешь? у меня. Вертикальный. А Лусик? Помаши а, ручкой. А вот ли Лусик? Я лежу, я на солнышко гляжу. Все лежу, и лежу, и на солнечку гляжу. Пода, <связано> пода,